и добро пожаловать сегодня вечером к Такеру Карлсону. В субботу, 21 января, американские разведывательные службы наблюдали, возможно, с отвисшей челюстью, как белый гелиевый шар с огромным грузом, качающимся под ним. Поднялся из Центрального Китая и начал плыть на восток над северной частью Тихого океана по пути сюда в Соединенные Штаты. В течение недели оно прибыло. 28 января воздушный шар вошел в воздушное пространство США над Аляской. А мужчина, выглядывавший из окна офисного здания в Биллингсе, увидел, то, что, по его словам, было НЛО слишком маленьким, чтобы быть Луной. И поэтому он начал делать снимки, которые вскоре появились в социальных сетях. А затем почти сразу же воздушное пространство над Биллингсом, над всем городом, было закрыто. Коммерческие рейсы были перенаправлены. F-22 Raptors прибыли с близлежащей базы ВВС, вместе с заправщиками и самолетом наблюдения AVAX. Это была большая история. Так что именно в этот момент существование несанкционированного китайского военного самолета над континентальной частью Соединенных Штатов стало невозможно можно скрыть или отрицать. В этот момент официальные Джо лица из окружения Джо Байдена наконец решили рассказать ему об этом. Сейчас мы не знаем реакции Джо Байдена на эту новость, но мы знаем его реакцию. Байден ничего не сделал. Он не приказывал сбивать воздушный шар. Он не призывал к санкциям или какому-либо наказанию против китайского правительства, которое его послало. Только в эти выходные, когда самолет пересек всю территорию Соединенных Штатов, включая, по крайней мере, одну засекреченную установку ядерного оружия, реактивный самолет ВВС наконец бросил его ракетой Сайдвиндер у побережья Южной Каролины. Обломки все еще летели в сторону океана, когда администрация начала лгать, многие из них, о том, что произошло. Этот воздушный шар не представлял угрозы американской национальной безопасности, утверждала администрация Байдена. Почему? Потому что воздушный шар никогда не, не передавал данные обратно в Китай. Откуда же чиновники могли это знать? Они так и не объяснили. Они также не сказали, куда китайские военные направят один из своих самолетов аж в США без спутниковой связи. По китайцы просто забыли, что они не очень хороши в технологиях. Это было бессмысленное утверждение, но, насколько нам известно, ни один репортер в Вашингтоне не потребовал от администрации объяснить это утверждение. И в этом нет ничего удивительного. Репортеры в Вашингтоне больше не копают, они расшифровывают. И того, что они расшифровывают дальше, почти достаточно, чтобы заставить вас цинично относиться к роли прессы в свободном обществе. Оказывается, и мы узнали об этом от неназванных официальных лиц, что разрешение китайским военным самолетам вести наблюдение за вашей страной, в том числе, за вашими ракетными шахтами. Не такое уж большое дело, как думали остальные из нас. На самом деле, это обычная рутина. Такое случается постоянно. Трамп тоже так делал. На самом деле, довольно actually. часто. По меньшей 3 мере, три китайских аэростата-шпиона пролетели над этой страной, Donald пока Дональд Трамп был президентом. несмотря на китайскую риторику, он head. Head. просто пропустил их you мимо ушей. Вы этого не знали. Теперь вы это знаете, так что успокойтесь. Это нормально. Другими словами, все, что делал Дональд Трамп, будучи президентом, плохо, за исключением того, что он позволил китайским воздушным шарам летать над страной, это очень хорошо. И мы извлекаем из него урок. Поэтому практически каждая новостная организация в этой стране повторила это утверждение, в том числе те, кому следовало бы знать лучше. И, конечно же, как только доверчивые репортеры написали свои нечестные истории, демократическая партия контролируемая контролируемые ею телевизионные станции повторили эти истории как факт. В чем и заключался весь смысл. Смотрите, они говорят, что мы должны были сбить воздушный шар в ту же минуту, как увидели его. Я бы использовал два слова, отвечая на эти критические замечания республиканской партии. Они преждевременные и носят политический характер. Вот почему мы проголосовали за Джо Байдена, потому что, представьте себе, если бы это произошло при Дональде Трампе. Способ, которым был снят воздушный шар, позволяет нам извлечь части воздушных шаров, чтобы увидеть, что там было на самом деле. Я просто рад, что не было никакого ущерба или угрозы операциям американской авиации, и что эта операция состоялась, была проведена очень эффективным, превосходным способом. Некоторые заявления республиканцев, особенно все Сенате, просто глупы. И если эти придурки снова выйдут на улицу, я достану свой дробовик. Я собираюсь сбить воздушный шар. Серьезно, они опять же, они просто... Они из себя клоунов. Поэтому воздушный шар закрыл воздушное пространство над Биллингсом, штат Монтана, включая аэропорт. И когда он двинулся на восток, коммерческие пилоты сказали, что боятся его. Они боятся врезаться в него. Так что забавно видеть, как министр транспорта, который отвечает за все это, говорит нам, что он не представлял никакой угрозы, никакой угрозы для транспорта. Но лучше всего уволить любого, у кого есть опасения. Это опять эти республиканцы с их самогоном, дробовиками и лишними хромосомами, думающие, что сбивать китайские шпионские, шпионские, шпионские шары — это не это нормально. Когда каждый искушенный человек знает, что сам Дональд Трамп знал, как лучше всего обращаться с китайскими шпионскими шарами, дайте им пройти. Опять же, точно так же, как это сделал Трамп. Трамп, Трамп, Трамп он внезапно стал хорошим. Итак, вопрос в том, позволял ли Дональд Трамп китайским военным самолетам беспрепятственно парить над Соединенными Штатами, пока он был президентом? Кто-то спросил его. Он говорит, что этого не делал. На самом деле, во вчерашнем интервью Трамп сказал, что понятия не имело существования каких-либо китайских шпионских шаров над Соединенными Штатами, как когда он был президентом, и он, похоже, имел это в виду. Но дело было не только в Трампе. Бывший советник Трампа по национальной безопасности сказал то же самое. Он сказал, что никогда ничего не слышал о китайских шпионских, шпионских шарах над страной, и можно подумать, что он должен был слышать. Тогда у генерала, отвечающего за нарад Гленна Ван Хирка, была точно такая же реакция, «Я несу ответственность за выявление угроз Северной Америки. Я скажу вам, что мы не обнаружили этих угроз». Так что каким-то образом Норад, предположительно, самая совершенная система мониторинга в мире, Пустила два или три из этих китайских аэростатов шпионов. И, кстати, то же самое сделал директор национальной разведки, человек, чья работа состоит в том, чтобы знать секреты Америки. Он сказал, что никогда не слышал о китайских шпионских шарах над страной во времена администрации Трампа. Вот бывший сотрудник ДНР, Джон Рэдклиф. Вы помните, в времена администрации Трампа, когда фотографы на земле пилоты коммерческих авиакомпаний говорили о воздушном шаре шпионе с Соединенными Штатами, которые люди могли видеть даже невооруженным глазом, а СМИ, которые ненавидели Дональда Трампа, не сообщали об этом. Trump wasn't reporting. I don't этого remember я that тоже either, не помню, потому что этого не было. Этого не произошло, сказал бывший директор национальной разведки. Вы можете понять, почему он так думает. Итак, опять же, согласно сообщениям СМИ, по крайней мере, один из этих трех китайских шпионских аэростатов эпохи Трампа пролетел весь путь до Техаса в центре страны. И все же внутри правительства США на самом высоком уровне. Казалось, никто не знал, что это произошло. Как это могло произойти на самом деле? У администрации Байдена был ответ, выступая на фоне сообщений в средствах массовой информации, не названные официально лица объяснили, что об этих китайских шпионских полетах фактически никогда не сообщалось президенту Трампу или председателю объединенного комитета начальников штабов или даже министру обороны. Почему о них не сообщили? Потому что они не были достаточно важными. Это были, цитирую, относительно незначительные территориальные вторжения. Хорошо и так китайский военный самолет, завершенный над Техасом более чем в тысячи миль от Тихого океана, это незначительное территориальное вторжение. Вот что они сказали. Это чистый абсурд. Но еще so раз again, повторяю, ни, no ни один репортер в Вашингтоне не отступил. Они просто повторили ложь. Then, а затем, без предупреждения, Белый дом изменил свою точку зрения, подорвав Actually, первую ложь. На самом деле, как они объяснили today, сегодня, никто не знал, что китайские шпионские воздушные шары парили над Америкой во время администрации Трампа. Мы не знали. Мы узнали об этом совсем недавно. Посмотрите, как более умный, но более нечестный представитель Белого дома вертит хвостом. Я могу вам сказать, что мы обнаружили эти полеты после того, как вступили в должность. Я не Я собираюсь не вдаваться в подробности того, как мы проводили судебно-медицинскую экспертизу. Я думаю, вы можете понять, что мы really будем осторожны в этом. Они не собираются вдаваться в подробности if, if, if, if судебной экспертизы. О, oh, судебно-медицинская right, экспертиза. The Но the единственное, что их действительно потрясло, когда они взяли really под контроль правительства США, это то, насколько мяг был Трамп по отношению к Китаю. Они понятия не имели. Он позволял этим китайским шпионским полетам проходить мир. Они были шокированы, так же шокированы, как и любой другой. Именно это они и говорят. Конечно, еще раз повторяю, они не могут сказать больше, потому что это засепричем. Хотелось бы, чтобы мы. Могли, извините. So так в чем же здесь реальная история? Честно говоря, мы не знаем. Пентагон проигнорировал сегодня наши многочисленные вопросы. Конечно, они это сделали, потому что мы не собираемся их расшифровывать. Так что еще раз повторяю, люди, которые должны вам сказать правду, будут вам. Итак, все, что мы сегодня вечером знаем с уверенностью, это то, что китайские военные только что прилетели на самолете, который, как сообщается, содержал взрывчатку по всей территории Соединенных Штатов. И это сошло им с рук. Это похоже на плохой прецедент. Сенатор Марко Рубио из считает, что это может быть плохой прецедент. Присоединяется к нам сегодня вечером. Сенатор, большое спасибо, что пришли. К чему вся эта ложь по этому поводу? И что, по-вашему, происходит на самом деле? Я могу вам сказать, что они категорически лгут. Они водят людей в заблуждение, хорошо? Дело в том, что это воздушный шар. Эти воздушные шары китайцы уже некоторое время изобретают. Они пару раз использовали их, чтобы облететь земной шар и тому подобное. Люди брали их с собой. Об этом были опубликованы фотографии в Твиттере, но они никогда никогда не пересекали всю континентальную часть Соединенных Штатов. Пролетая над такими местами, как то, где базируется стратегическое командование. Эти воздушные шары выглядят так, как будто люди задаются вопросом о паре вещей. И, во-первых, в том пространстве между тем, где работают спутники, и тем, где мог бы работать самолет-шпион, в этой зоне эти вещи становятся очень полезными. Особенно, если их у вас много, и именно это похоже, китайцы пытаются внедрить. Что у них при себе? Возможность снимать видео в реальном времени, фотографии с высоким разрешением, потенциально также захватывать электронные сообщения. И они могут слоняться без дела. Это преимущество. Это дешево. Вы не ищете их, потому что они двигаются очень медленно и могут задерживаться в течение некоторого времени. Итак, представьте себе разгар войны, одну из этих вещей в Тихом океане. Возможность снимать кадры в реальном времени, в реальном времени, и передавать их обратно о том, что происходит sea, на Земле и что происходит, so и что происходит в море и так далее. Но but, but представление о том, что каким-то образом это происходило все это время, просто неправда. Потому что люди замечали это невооруженным глазом. Они видели это, они звонили, они были там. Они должны были предупредить людей в Южной Каролине, чтобы они не пытались сбить их самостоятельно, потому что они были видны людям. Они просто ведут себя нечестно без всякой причины. Причина в том, что я думаю, что они были застигнуты врасплох и не отреагировали должным образом. И теперь они пытаются найти ответы и отвести I mean, вину. Пентагон I mean, не должен лгать нам, yes, верно? Многие американцы, я отношу Americans себя этой категории, всегда восхищались американскими военными. Но если они становятся политическим инструментом для администрации, а похоже, что так оно и есть, некоторые из их лидеров таковы. Я имею в виду что это похоже на уродство вооруженных сил, и наблюдать за этим очень обескураживающе. И это также во многих случаях, как вы уже отметили, эти неназванные источники, которые выходят за рамки протокола и просачивают эти маленькие кусочки информации. Поэтому мы не знаем, являются ли они политическими назначенцами, гражданскими лицами или кем-то, кто просто пытается подняться по служебной лестнице, расшириться и получить повышение. Но в конце концов мы теряем фокус на фундаментальной проблеме здесь, а именно на том, что китайцы продолжают разрабатывать и внедрять новые возможности, в том числе те, которые кажутся действительно рудиментарными и довольно упрощенными но на самом деле могут оказаться весьма эффективными. Но самое главное, они почувствовали себя достаточно смелыми, чтобы полететь на этой штуке, пролетев на и через Монтану, средний запад Соединенных Штатов. Буквально прорежьте диагональный путь прямо посередине континентальной части США. Такого раньше никогда не случалось. А затем, очевидно, выехали с восточного побережья и почувствовали, что им нечего бояться по этому поводу. И это было во многих отношениях, на мой взгляд, посланием всему миру. А именно, посмотрите, мы можем летать на этих штуках над воздушным пространством Соединенных Штатов, Они чего не могут и не будут с этим делать. Так почему же вы думаете, что они собираются что-то делать в любой точке мира? Они пустая сверхдержава. Это китайский аргумент. Именно это они сегодня вечером заявляют всему миру. Это действительно похоже на очевидный шаг к доминированию. Итак, администрация Байдена говорила, что у нас было только очень узкое окно, чтобы сбить его у берегов Южной Каролины, потому что тогда он дрифовал бы в международных водах. И в этот момент мы были связаны чем-то называемым международным правом. Китайцы нарушили закон, пролетев на нем над нашей страной. Так почему же администрация Байдена должна увязать в мелочах международных которое является своего рода бессмысленной концепцией. Почему бы им не стрелять там, где им захочется? Это наша страна. Это отличный вопрос, на который они должны ответить. Траектория развития событий была довольно ясна к концу, начало к концу прошлой недели, началу прошлой недели. С начала прошлой недели до конца позапрошлой недели. Вы могли бы сказать по траектории, что это произойдет. Они отслеживали его. Они знали, что он действительно пролетел над Канадой в течение короткого промежутка времени. И это тоже территория Нарад, так что у них было несколько вариантов сбить его. Послушайте, я не говорю взорвать эту штуку над крупным американским городом или населенным пунктом штука размером с три городских автобуса. Она приземлится не в том месте, это причинит вред людям. Но у них были другие варианты, чтобы сбить ее. И, кстати, китайцы тоже могли бы передвинуть эту штуку. Они не чувствовали в этом необходимости. У этой штуки, вероятно, есть механизм самоуничтожения, который позволяет ей при необходимости самоуничтожаться. Они не чувствовали никакой необходимости в этом. Так что, в конечном счете, я думаю, что для меня это просто еще один пример надежды. Посмотрите, это воздушный шар, но я надеюсь, что он пробудит людей к осознанию того факта, что сейчас мы вовлечены, если люди еще этого не осознают. В полномасштабное геополитическое соревнование с китайцами, и они играют на победу. А мы здесь возимся с кучей глупостей и непристойных разговоров, которые не затрагивают фундаментальную проблему 21 века. Да, саморазрушительные и слабые. Сенатор Марк Руби, Флорида, рад видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам. Спасибо, Том. Итак, несколько лет назад мы сообщали о том, как ФА решила нанимать авиадиспетчеров на основе критериев справедливости, а не на основе того, кто будет хорошим авиадиспетчером. Теперь они делают это и с пилотами. Так что вы действительно... Действительно, будете шокированы, узнав, что в крупном аэропорту произошло еще одно близкое столкновение двух коммерческих самолетов. Пит Бутигик, который должен был отвечать за все это, не заметил. Он был слишком занят празднованием Дня справедливости в транзите. Подробности далее. Там празднуют День справедливости в транзите. Кстати, с Днем Справедливости в транзите. Тем временем в крупном аэропорту произошла еще одна почти катастрофа. У трейса Галахира сегодня вечером есть для нас crazy. история. Трейс. Это случилось в Остине, Такер. Это был самолет FedEx 767. Ему разрешили приземлиться в Остине на той же взлетно посадочной полосе, на которую был разрешен взлет 737 авиакомпании Southwest Airlines. Полетный радар системы слежения за полетами показывает, что в какой-то момент самолеты находились на расстоянии менее тысячи футов друг от друга. Так вот, самолет FedEx находился на в высоте 75 футов, прежде чем взлететь и избежать столкновения. Но вот в чем дело. 767 приземляется со скоростью 180 миль в час, то есть 280 футов в секунду. Что означает, что в какой-то момент самолеты находились менее чем в 4 секундах от столкновения. Интересно, что авиадиспетчеры приказали самолету Southwest прервать взлет и покинуть взлет на посадочную полосу. Но вместо этого пилот саут сказал нет и поднялся в воздух. спроводят расследование, но мы все еще ждем дополнительной информации о том близком столкновении, которое произошло в прошлом месяце в аэропорту Кеннеди, между самолетом Delta Airlines и самолетом American Airlines, также всего в тысячи футов друг от друга. Тем временем министр транспорта Пит Буттигек никак не прокомментировал близкое столкновение, хотя он прокомментировал День справедливости в транзите, который происходил в то самое время, когда самолеты в Остине чуть не столкнулись. Смотрите. Мне нравится этот образ открывающихся дверей в автобусе или в вагоне метро, представляющих двери, открывающиеся во многих других It's сферах жизни. Если вы можете добраться туда, где вам нужно справедливым способом. Это утешительно. Такер, возвращаюсь к вам. Проследите за Галлахером с этим отчетом. Большое спасибо. На самом деле, в американской жизни нет учреждения, которому доверяли бы больше, чем здравоохранению, а теперь доверяют меньше после пары лет Ковида. Весь сектор был серьезно дискредитирован really по очевидным причинам, если вы живете здесь с 2020 года. Но что интересно, очень немногие люди, работающие в сфере здравоохранения, похоже, понимают это, и, конечно же, никто не извинился. Сегодня вечером мы приносим одно заметное исключение. Кевин uh, Басс – медицинский исследователь. Мы не знаем его политических взглядов, или он не похож на правого Вингера, или вообще на кого-то в этом роде. Но он только что написал одну из замечательных статей, которую мы видели в этом году в NewSweek, Узнав, что весь его бизнес ошибся. Научному сообществу пора признать, что мы ошибались насчет ковид, и это стоило жизни. Бог знает, как повлияет такой уровень честности на его карьеру, но в то же время мы рады, что он присоединился к нам прямо сейчас, Кевин Басс. Спасибо, что пришли, и спасибо, что написали эту статью, которую я хочу всем рекомендовать. Она абсолютно не политическая. Опять же, я даже не знаю, в чем заключается ваша политика. Я предполагаю, что вы либерал, но вы честны в этой статье. Почему вас побудило написать это? По многим причинам, которые вы обсуждали, я понял, что мы потеряли доверие к этой стране. Насколько же злы многие простые люди. И я чувствовал, что если я напишу подобную статью, извиняясь за то, что вы знаете, я не устанавливал политику, но я безусловно поддерживал ее. И каждый позже день я, конечно, похлопывал всех своих друзей по спине за поддержку и за правильные мысли. Я подумал, что если я извинился, то, по крайней мере, внес свой вклад в улучшение ситуации. А как мы знаем, перемены know, начинаются с одного человека за раз. Вот почему я написал эту статью. Аминь. Это такой почетный и трудный поступок. Я был очень впечатлен вашим произведением именно по этой причине. Если мы собираемся сказать, что перемены начинаются с одного человека за раз, то первое, что мы все должны сделать, это извиниться за то, что мы сделали неправильно. Но никто никогда этого не делает. Вы это сделали. И опять же, у нас нет времени разбираться во всех этих вещах, но вы в основном затронули все от масок до вакцин и блокировок. Вы беспокоитесь, поскольку вы молодой человек, Still все еще school? учитесь в школе. Не беспокоитесь ли вы о влиянии этой статьи на вашу карьеру? Да, безусловно. Я говорю то, что не будет очень популярным. Многие люди не понимают этой точки зрения. Когда вы разговариваете, особенно со многими пожилыми людьми, в том числе с некоторыми людьми, которыми я очень восхищаюсь по целому ряду других причин, в том числе с великими учеными, они часто не понимают, что я делаю. Но некоторые представители молодого поколения понимают это. Есть много людей в сфере здравоохранения, которые действительно понимают. Поэтому я думаю, что если я просто буду говорить правду, это то, что я пытаюсь сделать, просто говорить правду, я делаю это с чистым сердцем, то это то, для чего я здесь. Я удивляюсь, почему этого до сих пор не произошло. И снова в третий раз. Благословляю вас за это, но я удивляюсь, почему это не пришло в голову высокопоставленным людям в этом бизнесе. Может быть, людям, которые управляли, я не знаю, медицинскими агентствами, чтобы сделать то же I mean, just, это многое сделало country, бы для страны, вы не думаете? Я думаю, это было бы неплохо. Это необходимо для этой страны, чтобы у нас был расчет по этому конкретному вопросу, чтобы мы могли восстановить доверие. Люди будут помнить об этом всю оставшуюся жизнь. Я думаю, причина, по которой люди, возглавляющие эти учреждения, не делают ничего подобного, заключается в том, что их окружает куча людей, которые думают очень похоже на них. На самом деле они не подвергаются регулярному воздействию обычных людей. Они находятся в эхо Они все время похлопывают друг друга по спине. И по этой причине они не видят ничего, кроме своей собственной точки зрения. И на самом деле это политизировано. Значит, все. У кого другая, другая точка зрения, состоят в другой политической партии. партии. Таким образом, у вас есть совершенно другое измерение, где на самом деле альтернативные взгляды демонизируются. Так оно и есть. Они укоренились, и наблюдается большая поляризация. Так что я думаю, что именно по этой причине это займет много времени. Мы не можем прийти слишком рано, и ваш первый шаг к этому произведению. Кевин Басс, большое вам спасибо. Спасибо вам. Так что есть некоторые моменты, когда люди просто снимают маску и показывают вам, вот они. Файза спонсирует открытое поклонение сатане на церемонии вручения премии Грэмми. Похоже, это один из них. Вы можете сделать это без последствий? Я не знаю. Я думаю, мы это выясним. Дальше у нас будет целая история. В истории бизнеса, business, не they? так ли? Правительство посылает Файзе миллиарды ваших налоговых долларов, затем заставляет вас покупать их продукцию, а затем, если продукция причиняет вам вред, вам не разрешается подавать в суд. Довольно здорово. Хотелось бы, чтобы у вас было это. Файзе заработала миллиарды и миллиарды на этом соглашении. Как они тратят эти деньги? Вот одна из вещей, за которую они платят. Ответил Файзе. Поклонение маленькому дьяволу. Итак, давайте предположим, что вы современный американец, который вообще не верит в сверхъестественное. Вы отвергаете идеи, которые легли в основу каждого общества за всю историю человечества. Но вы думаете, что это чушь? Что добра и зла не существует ни в каком абсолютном смысле? Даже если вы в это верите, а некоторые американцы так и делают, действительно ли это хорошая идея имитировать поклонение дьяволу? Потому что, что если это правда, вероятно, это плохо кончится, не так ли? Никто не задает этих вопросов. Сэм Смит, тамошний исполнитель, разбогател, занимаясь этим. В его последнем музыкальном видео показано, как он носит пирожки с сосками и мочится на них в мужском туалете. Идеология плюс Сатанизм — популярное развлечение. Чад Макмур Мак является редактором is, The Spectator. Он присоединяется Spectator? к нам, чтобы разобраться в том, um, so, so, like, kind of что мы видим. рад видеть вас сегодня вечером. похоже, что вы задаетесь вопросом, какая следующая граница? Какой следующий стеклянный потолок kind of нужно закрыть? Это каннибализм или что-то вроде того, что нам делать дальше? Я думаю, что мы на самом деле уже видим это. Похоже, что сатанинские темы и поп-музыка существуют в 70-х и 80-х годов. Кис и Матли Крю. И, конечно, всякий раз, когда художнику нужно немного поспорить, они говорят, давайте просто наденем дьявольские рога и проведем сатанинский ритуал. Как реально, верно это или нет? Но Никимина сделала нечто подобное в 2016 году. Это так устало, предсказуемо и так скучно. Но что нового, я думаю, так это то, что Сэм Смит физически гротеским, и похоже, именно так он привлекает внимание. Раньше он таким был не всегда. Сейчас у вас есть все эти певцы, которые просто физически отталкивающие люди, и это то, что они используют, чтобы привлечь к себе внимание. Может быть, каннибализм — это лексика? Я не знаю. Но это довольно отвратительно. Она была еще одной участницей мероприятия прошлой ночи. Но вы знаете Мадони 64 года. Если она хочет стареть как существо, сбежавшее откуда-то из лаборатории, это ее решение. Сип Смиту всего 30 лет, и мы празднуем его выходки за то, как он издевался над своим телом уже в таком юном возрасте. Что произошло после Веймера? Вы знаете, давайте пропустим это. Это спонсируется Pfizer компанией за продукцию, которую вы обязаны платить, и на которую вам запрещено жаловаться по телевидению под страхом отлучения от церкви. И вот как они тратят свои деньги. В чем, по-вашему, заключается сообщение от Pfizer? Мы здоровая компания? Доверяйте нам? Да. Это такой карикатурный уровень злодейства. Это похоже на то, как вы можете расстраиваться. Все думают, что эта компания чистое зло. И вы знаете, что они должны были знать о том, что это за программа. Поэтому кто-то в Pfizer спросил... «Что мы спонсируем?» И они сказали, «О, вы знаете этого толстяка, который любит это музыкальные клипы? Он собирается сделать какого-нибудь дьявола». Меган Пфайзер сказала, «Здорово звучит неплохо. Подпишитесь на нас. Я думаю, что они этого не делают. Они так бесстыдно относятся к этому. Им даже все равно». Сегодняшний трансгендерный сатанизм принес вам Файза. Вводите их продукцию в свое тело. Это так здорово. Чат Макмур, здорово видеть вас сегодня вечером. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Итак, начинала так же, как и большинство людей в Вашингтоне, в Вашингтоне, работая, в Вашингтоне работая на крупные компании, компании разносим воду, подрывая демократию. Water, Раньше он работал в кока других компаниях, а потом он проснулся и начал понимать, подождите секунду, эта страна действительно вредна для здоровья, потому что фармацевтика и пищевая промышленность тратят на лоббирование больше, чем любая другая отрасль, и это имеет много последствий, и он стал совершенно другим человеком. Сегодня у нас состоялась увлекательная беседа с Келли Менсон для нового эпизода доктора Карлсона.